Сейчас, как мы уже почти привыкли, после первого раза, у нас программа о совершенно необыкновенных явлениях, которые происходят с нами в нашей жизни, а иногда и до, и после нашей жизни, рассказывает Майкл Мелихов. И доброе утро. Да, доброе утро, Аркадий, доброе утро, дорогие друзья. Ну, хотелось бы в первых строках так сказать, моего письма выразить благодарность. Эм, ну, во-первых, радиостанции «Новая жизнь», которая дает возможность выйти в эфир, в частности, мне. Ну и действительно есть очень интересные вещи, которые ну, не описываются довольно... Эм, довольно обширно в нашей печати и на интернете в том числе. Ну можно я задам, с, начну сразу с, с каких-нибудь простеньких вопросов? Ну самый Просто. простой вопрос, да. да. Кто мы, зачем мы, каково наше предназначение? Ну, каждый из нас индивидуальность, каково наше предназначение, это все очень и очень индивидуально. Вопрос действительно очень серьезный, очень сложный. Спасибо за этот вопрос. Вообще, то говоря, исходя из концепции ведической, веды это знание, просто чисто вот так вот переводится знание, и предназначение каждого человека это счастье. Вот, и когда спрашивают, а что такое счастье, ну вот счастье знать свое предназначение, то есть обоюдно. Вот если мы знаем свое предназначение, то мы функционируем на всех трех уровнях. Это body mind spirit на английском языке или тело, дух, душа, тело, ум, душа, то есть. Речь идет о том, что как узнать свое предназначение, это самый главный вопрос И вот астрологи это знают, ну допустим парапсихологи могут тоже это узнать Ну нумерология как часть астрологии достаточно не, ну такая будем упрощенная говорить часть астрологии Тоже об этом говорит То есть мы родились не случайно определенного числа в определенный день, в определенное время и вот смотрите, какая вещь. Я сегодня сделал нумерологию сегодняшнего числа. Вот давайте мы рассмотрим на примере именно этот день. То есть, что сегодня происходит? Вот 8 апреля. И это суббота. Так вот, я бы так сказал, это Сатурн в квадрате. То есть, о чем идет речь? Первая восьмерка ⁇ это Сатурн. То есть, люди, которые родились... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Это наши цифры, которые определяются в первой половине нашей жизни 11, 12 это все суммарное Надо просуммировать эти цифры и получить от 1 до 9 И тогда мы будем знать наше предназначение, казалось бы да? И вот дата нашего рождения, дата не полная суммарная дата, а только дата определяет, как мы должны себя вести в первой половине нашей жизни. Это ну, так, такое правило. Если, в частности, мы родились 8 апреля, то мы находимся под воздействием Сатурна и Марса в созвездии Стрельца. Так вот, о чем идет речь. То есть мы вышли из созвездия Водолея, и сегодня мы читаем в гороскопе. Все Стрельцы. Все стрельцы. Ну правильно, сегодня родились люди под, там, так, под влиянием э, знак стрелец. Это тот знак, который восходит на горизонте в момент нашего рождения на Востоке. А можете себе представить, что мы вращаемся, Земля вращается. Мало того, что мы вращаемся, мы еще вращаемся вокруг собственной оси. То, что называется, прецессия. То есть знаки зодиака, они меняются постоянно в течение одного дня. Поэтому, когда мы читаем все стрельцы, все водолеи, все девы, все а, непонятно кто, а это всего лишь одна часть из, того, из тех качеств, будем так говорить, которые нам предназначены по судьбе. Вот и все. То есть мы знаем какую-то часть всего лишь. То есть это где Солнце находилось, а где планеты находились. Вот как тогда быть с этим Сатурном, как тогда быть с этим Марсом. То есть, где находится Луна? То есть, на востоке, допустим, на востоке, первый вопрос, который вам задают, скажем, астрологи, они задают, а где была Луна в вашем гороскопе? А где Луна в нашем гороскопе? Кто-нибудь знает? Но по Солнцу мы все знаем, что мы родились тогда-то, тогда-то, ну, практически все. И когда мы слышим этот прогноз, это как прогноз, действительно, погоды. То есть, и там ошибка, и тут ошибка. Только здесь значительно серьезнее ошибка, потому что Одна минута имеет значение. И это э, определяет суммарное, скажем, качество э, этих планет, определяет наше предназначение. Но повторяю, нумерология намного проще, поэтому мы сделаем лодку, друзья. Вы можете звонить нам в эфир. У нас э, Аркадий По телефон, телефону 847-595-0904, 595-0904. Да, я объявлю свой телефон. Uh, но этот телефон будет работать, разумеется, после эфира. Кроме этого, в течение полутора часов, я полагаю, я буду занят, у меня другая программа. Но, тем не менее, телефон такой, 847-226-9956. Ну, на всякий случай, те, кто со мной не знаком, uh, я руководитель центра Сан-Гетти, а не просто нумеролог. Ну, это, так сказать, помогает, помогает. Вот. А почему? Потому что uh, дело в том, когда... Uh, мы знаем, каковы наши функции, мы знаем, как нам надо функционировать в социальной жизни. Сейчас мы будем говорить, не будем говорить про духовность, не будем говорить, говорить про какие-то энергии, а мы говорим про то, что, как мы действуем, находясь в этом физическом, в этом материальном теле. То, то число, когда мы родились, это наше предназначение в первой половине жизни. Ну, скажем так. Мы живем, ну, примерно лет 75-80, ну, то сколько, примерно, да? То есть половина э, первой нашей жизни мы живем под влиянием числа или планеты э, вот того дня, когда мы родились, того числа, точнее, когда мы родились. А вот вторую половину мы живем под влиянием уже следующего числа, Суммарная дата нашего рождения, месяц, э, день, месяц и год. Но у меня есть такой вопрос. А время зачатия? Нет, это серьезно, потому что его же, в принципе, никто не знает, но человек-то уже появился. Очень правильный, очень справедливый вопрос, поздравляю, Аркадий. Этого даже многие, в общем-то, и астрологи не знают, потому что всегда, ранее, в те ведические времена, всегда определялось по времени зачатия, не по времени рождения. Мне позвонила как-то одна женщина или... На не помню, по интернету она обратилась, и задала такой вопрос, справедливый, кстати, с ее точки зрения, у меня был срок вот такой-то, который установили врачи, но по состоянию здоровья, что-то типа такого, я уже перехожу ну, точнее, я уже перехаживаю на два дня, что мне пришлось сделать? Мне пришлось вызвать искусственные роды. Поэтому этот момент надо было бы учитывать, и она задала, не повредила ли я, своими действиями, вызовав эти вот искусственные роды на два дня, не повредила ли я своему ребенку? Ну, на что я ответил, нет, не повредили, и вообще, ну, понимаете как, теперь получается, что, если бы она ничего не делала, то, разумеется, ребенок родился в тот день, когда ему было предназначено, так сказать, свыше, правильно? Вот когда он родил, то есть должно быть все... Друзья, естественно, не должно быть ничего искусственного. Как рекомендуется. Если мы вмешиваемся в природу, мы каким-то образом э, уже изменяем свою судьбу, свою судьбу. Мы изменяем даже не то, что свою судьбу, сценарий своей судьбы. Судьба-то есть, она одна, но сценарии этой судьбы абсолютно, абсолютно разные. И эти вещи мы должны учитывать. Поэтому, когда... Э, э, мы знаем время, еще раз повторяю, зачатия. а как можно узнать время зачатия? Сегодня люди не помнят даже день, когда он родился, человек, особенно, скажем, те люди, которые ну, во время или после военное э, время родились люди. Поэтому это все достаточно, достаточно сложно. Но еще раз повторяю, в те времена, когда люди знали, они и, собственно говоря, планировали, планировали свое зачатие, они планировали пол ребенка. И это, безусловно, имеет свое значение. А у меня, собственно говоря, в плане было рассмотреть нумерологические аспекты. Давайте мы посмотрим, пока звонков, допустим, нету, Нумерологические аспекты двух великих президентов. Вот давайте мы их рассмотрим, потому что есть очень и очень интересные вещи, которые можно назвать совпадением, а которые можно назвать, ну, к примеру, кармой. Что есть, то есть. Так вот. Первый. Мы потом поговорим, я спрошу, что такое карма, потому что я думаю, что не все наши радиослушатели толком понимают. Да, ну давайте я пока вот озвучу. Итак, смотрите, есть какие-то вещи, которые печатаются, есть, которые не печатаются. Вот я использую и то, и другое, к примеру, да. Ну вот Авраам Линкольн, он родился 12 февраля 1809 года. Умер 15 апреля 1865 года. И рассматриваем Джан Кеннеди, который родился 29 мая 1917 года. Знаменательная дата. 1917 год. И умер 22 ноября 1963 года. Я сейчас буду рассказывать, но я хочу обратить внимание на 22 ноября. 22 и 11. Это очень и очень серьезные цифры, может быть, кто-то, кто родился, по нам позвонит, и мы об этом поговорим. Так вот, Линкольн, число рождения 12, в сумме дают 3. Смерть 3, сумма всех цифр. Кеннеди, число кармы, это суммарная цифра всех, если мы сложим все, день, месяц и год рождения 7. И там, и там. То есть, что такое сим? Это тайна, это мистика, не будем углубляться, там очень много качеств. Это до сих пор не раскрытое убийство, правильно? Кеннеди. И дальше поехали. Значит, был избран Линкольн в 1860 году. Ровно сто лет спустя был избран на пост президента Джон Кеннеди в 1960 году. Далее. Оба были убиты в пятницу, и при этом присутствовали их жены. Далее, преемниками стали вице-президенты у обоих по фамилии Джонсон, которые были южанами демократами и бывшими сенаторами. Так вот, Эндрю Джонсон родился в 1808 году, а Линтон Джонсон, который стал преемником Джона Кеннеди, Родился через 100 лет, в 1908 году. Первым именем личного секретаря Линкольна был Джан, а личный секретарь Кеннеди был по фамилии Линкольн. Далее, Джан, убийца, да? Джан Бут, родился в 1839 году. Ли Харви Асфальт родился в 1939 году, ровно 100 лет после э, этого то есть события. Да? А далее, э, в фамилиях Линкольна и Кеннеди по 7 букв. А далее, э, э, Джонсоны. Эндрю Джонсон и Линдон Джонсон. А в, в, в фамилиях вы меняете букв по 13. Далее, опять же, убийцы Эндрю, Джанна Бут и Лихарби Асфальд, у них в именах в фамилиях по 15 букв у обоих. Далее у Линкольна были сыновья Роберт и Эдвард, у Кеннеди были братья Роберт и Эдвард далее невесту Линкольна назвали Мэри Юнис сестру Кеннеди звали Юнис Мэри uh -huh. а, у обоих президентов было четверо детей и у каждого президента а, скончались по двое детей а, из четверых а, причем по одному а, до их президентства то есть а, совершенно невероятное количество каких-то совпадений да еще есть одно. Авраам Линкольн был избран в Палату представителей США в 1846 году, а Кеннеди был в 1946 году ровно сто лет после этого. То есть у нас налицо огромное количество совпадений. Когда-то я беседовал с астрологом, очень известным астрологом, российским астрологом, и мы разбирали такого известного русского великого русского поэта. Александра Сергеевича Пушкина, и э, обратились к тому факту, который достаточно малоизвестен, потому что по некоторым, еще раз, гипотезам, э, он ну, якобы умер, но возродился, то есть э, до, э, в лице, лице Александра Дюма, потому что огромнейшее количество совпадений Uh, его там не было, потом он через определенное количество лет вдруг появился, он начал писать, и там были, uh, ну, как мы знаем, Эдмон Дантес, к примеру, да, у него был главный герой, граф монте да, да, узник А убил uh, Пушкина Дантес, ну и так далее. Там было очень и очень много. То есть это все, дорогие друзья, не случайно. Uh, и, если... африканец, а? и африканец, и африканец, и африканец, да, да, и он сам, в общем-то, потомок, да, мы же ну, знаем. Да то есть очень и очень много было таких вещей, которые действительно очень серьезно совпадают Вот такое сто лет, какие-то события происходят, мы кстати находимся сейчас в дате 2017 год, прошло ровно сто лет после Великой Октябрьской социалистической революции как мы это знаем ну там был возвращаясь к вопросу о предназначении, был такой момент, когда провозглашен лозунг ⁇ Давайте дадим власть крестьянам, рабочим крестьянам ⁇ Так вот, это категорически было неправильно, потому что существовало, существовало, точнее, до сих пор, кстати, существует в отдельных странах такое понятие, как кастовое разделение на слои. И вот, удивительным образом, но если мы уйдем в историю и посмотрим все-таки, чем занимался Гитлер, это вот Гитлер, который был очень и очень ярким последователем ведических знаний. 18 лет, кстати, он получил титул магистра черной магии. Он занимался этими вопросами очень и очень серьезно, и у него был свой собственный астролог, и он следовал очень и очень многим концепциям этого всего. Ну. В каких-то следующих передачах мы будем разбирать некоторые вещи, которые, ну, скажем так, курская дуга, совпадение, потому что есть курская дуга, есть не случайно совпадение, допустим, подводки, Курск. Кстати, банка предсказывала о том, что Курс уйдет под воду, никто тогда не понял, в какую воду уйдет, какой Курск. То есть все, так, в общем-то, считали, что это город Курса, а ушла подлодка. А до этого, пять тысяч лет назад, была битва на поле курук -Шетра. То есть это все не случайно, это все э, как бы, ну, видимые какие-то совпадения, но это имеет отношение. Так вот, предназначение, э, что сделал Гитлер в свое время, э, когда он пришел к власти там, внутри Германии, э, маленькая Германия вдруг чуть ли не стала, ни с того ни сего, чуть ли не стала властелиной мира все могло, естественно, вернуться по-другому, вроде бы, да, но главный секрет и успех его, как это, почему вот такое заметное и очень серьезное политическое влияние, что, в общем-то, в истории было уже не первый раз, потому что он следовал вот этой концепции разделения строгого соответствия своему предназначению. То есть, если военачальники, они должны заниматься военачальством, если они, допустим, купцы-предприниматели, они должны быть купцами-предпринимателями. Если они учителя, ученые, они должны заниматься только обучением и ничем другим. Сегодня все понятно, все развернулось, перевернулось, сегодня все по-другому. То есть люди, не следуя своему предназначению, они рискуют, будем так говорить. Поэтому... Знание своего предназначения, а в данном случае мы говорим о нумерологии, а нумерология рассчитывает, ну, во всяком случае, я так рассчитываю, значительно, ну, несложно можно рассчитать, свое предназначение. Вот было у меня вопрос? Есть, да, вопрос. Да, какой? Вот именно узнали мы предназначение. Да что мы делаем дальше, наши шаги, потому что поверить в это сложно, вот я, например, работаю сантехником, я узнал, что мое предназначение вести за собой людей, так что я пойду баллотироваться куда-то, получается мир лишится да. хорошего сантехника нет, и почему... приобретет плохого политика? Нет, почему ты можешь созвать всех сантехников и быть предводителем сантехников. сантехников, такой вариант тоже возможен, поэтому, нет, на самом деле люди идут против природы, вот смотри, я сейчас тебе расскажу один интересный пример, который я делал анализ. А, вот опять же, по поводу субботы. Что такое суббота и что такое восемь? То есть люди, которые родились 8, 17, 26 числа, любого месяца, они находятся под влиянием Сатурна. А суббота – это день Шаббас. Сатурна. Шабос. Что надо делать в шабос? <говорит> и чего не надо делать в шабос? Работать нельзя. Так, и, и что надо делать, Шабас? Нужно думать о жизни, нужно думать о предназначении как раз. Ну, может, не предназначение, да. но надо молиться. Э, да, молиться, правильно? Значит, логично. Ну, кто молится, кто не молится, что делаем мы? Мы устраиваем генеральную уборку, то есть мы работаем, правильно? Этого делать нельзя, по сути. Не рекомендуется мне то, что нельзя. Это, это рекомендация, как мы будем поступать, это наше дело. А что по субботам еще делаем? Уходим в рестораны, поскольку в основном дни мы заняты, мы работаем, правильно? То есть мы в субботу устраиваем какие-то праздники себе. То ли это день рождения, то ли это какие-то. Почему переносим эти день рождения, если попадает на среду четверг, мы это делаем в субботу. Не рекомендуется делать в субботу. То есть, э, ну, есть люди, которые соблюдают это не то, что эти обычаи, они, может, уже и забыли эти обряды, а почему они стали соблюдать? Но это было, в общем-то мы сейчас говорим о лунном календаре на самом деле так вот воскресенье выходной день это у нас на западе а на востоке это в общем то рабочий день но если мы хотим сделать какое-то к примеру мероприятие торжественное ну так делайте его на воскресенье или на пятницу но в субботу этого делать не рекомендуется так что эти вещи надо знать ну желательно их соблюдать иначе если мы идем против природы возвращаясь к тому к примеру, который я хотел привести, э, Стахановское движение. Э, Алексей Стаханов, э, благодаря которому, вот было, по имени которого было названо это движение, когда он там выполнил там, неизмеримо сколько этих норм, казалось бы, э, о чем идет речь. То есть сегодня, наверное, уже немногие это помнят или это вообще не знали когда-либо о том, что, в общем-то, работал не один Стаханов, но ну, что он сделал, что он сделал, он ввел понятие разделения труда. То есть он был забойщиком, а там были люди, которые были укладчиками, то есть они все это подносили, разносили и действительно все. Но он был забойщиком, но все планировалось. Так вот, я когда посмотрел дату рождения, сейчас я на память не помню, есть у меня где-то этот анализ, наверное, в блогах Сангейтс Радио, и там он родился, насколько я помню, 30 числа. Короче говоря, вот я родился 30 числа. То есть я по определению, ну как бы учитель. То есть я, это дело в том, что не потому, что это вот такой вот титул или такой статус, но дело в том, что все определяется планетами. А вот единица ⁇ это Солнце. Мы об этом говорили. Поэтому воскресенье это Сан-Дэй, это солнечные люди, это люди, ну, обладающие определенными качествами. Вторник это планета Луна. И качество Луны, те, которые родились, ну, скажем, 2, 11 там, 20 числа. Так вот, если человек родился 3 числа, 12, 21 и 30 числа, то он находится под влиянием планеты Юпитера. А вот этот похота вот это стахановское движение работа это Сатурн но никак не Юпитер то есть человек выполнял не свое предназначение то есть он мог планировать он мог делать все что угодно он мог обучать но самому ему не рекомендовалось бы этим заниматься то есть человек шел против природы это по поводу Прокади надо быть сантехником или быть предводителем Каманчика, к примеру. Да. да, так вот, он закончил свою жизнь в сумасшедшем доме в итоге. Но он запил хорошо после... Света. Он запил. Да. То есть это дискомфорт, это дискомфорт, да. Он был действительно пьяницей, и это, да, белая горячка, он от этого умер. Но дело в том, что его предназначение было заниматься, обучать. Вот он это делал, кстати, и он это делал очень и очень неплохо, но не быть забойщиком в шахте. То есть он шел против природы, и рано или поздно, вот чем это все закончилось. Поэтому мы родились в какой-то день благодаря тем качествам, которые мы привели, ну, принесли с собой, из тех воплощений, это уже теперь мы говорим совсем о другом. Это меня мы говорим, э, да. Кагерзные каверзный вопрос есть. Да. Но Пушкин явно шел по, по, по своему предназначению, потому что он явно должен был писать стихи. Но тоже плохо а короче. Только... Откуда это берется? Нет, тут есть действительно очень и очень серьезные вещи. Он делал, но ну мы же как? Там очень много нюансов, во-первых. Пушкин не только писал стихи и так далее. Пушкин был еще очень и очень ну, любвеобильным. Немножко женщин говорить. любил. Да, немножко, да. Ну, наверное, это никто не возбраняется, но, наверное, он это было не немножко, а чрезмерно. И тут были нюансы. Но тут самое главное даже не сколько там он любил и женщин, сколько о них было. Тут момент какой. Он действовал достаточно ну как веруют это говорят да ну хаотически он действовал как-то непонятно для очень многих людей. И ему говорили не ходи туда, походи туда потому что снег башка ну и так далее. А, нет, ему предсказывали император ему говорил, да не надо тебе этот, нет, он пошел сражаться. Вот тут он выполнил не свое предназначение предназначение сражаться это Александр Македонский да? который тоже, кстати э Исполнял свое предназначение неправильно, да, он был действительно предводителем, лидером, завоевателем. Я рассказывал уже, наверное, о этой притче, когда он пришел к Платону и, mm -hmm. да, и завоевывал, завоевывает. А тут говорит, так и чего не завоевываться? Я вот сейчас отдыхаю, не надо никого завоевывать. Так почему он не выполнял? У каждого завоевателя, у каждого предводителя командчика должен быть визирь. Туда идти или не туда идти, Тогда иди или не туда иди. Вот у, у Гитлера был астролог, он ошибся на один день, кстати, когда была битва за Москву. Гитлер его расстрелял, он ошибся. То есть, рассчитывалось все, очень и очень серьезно рассчитывалось. У Александра Македонского была история, я, наверное, расскажу, звонков у нас, так сказать, все равно нету пока, да, в эфире. Люди да. слушают. Люди внимательно слушают, внимают, можно сказать, да. Так вот, у Александра Македонского был астролог. На самом деле у всех царей, полководцев у них были. Можете не сомневаться, дорогие друзья, что у наших президентов есть целая армия астрологов. Причем очень и очень серьезных астрологов. Вы же понимаете, еще в давние времена люди искали какие-то там тайные вещи, и у них были советники, и целые лаборатории и так далее, и так далее. У Александра Птолемей некий. Да было дело. Так вот у него был свой астролог, и вот была такая ситуация. Идут, ну Александр после всех своих там завоеваний там решил сделать там перерыв на денек, и вот он приехал домой и решил побеседовать со своим астрологом. И вот они идут гуляют по направлению к башне. Там большая башня была, и с этой башней, в общем-то, все окрестности были. И вот они идут, и он с ним беседует. И он говорит: слушай, ты же астролог, ты же все знаешь. Он говорит, знаю. И ты знаешь мою судьбу, он говорит, знаю. А знаешь ли ты свою судьбу? Он говорит, знаю. Он говорит: скажи мне. Ну, тот ему отвечает: нам не положено говорить. Дело в том, что ведическим астрологам, будем так говорить, предписывалось предписывалось не прогнозировать, потому что это прогнозы, это не предсказания. Кто как, конечно, к этому относится, но это были действительно прогнозы. Какие-то плохие события, какие-то... Вот человек видит, астролог видит, ну где-то смерть, он, допустим, видит, да? Или какую-то тяжелую болезнь. Ему не рекомендовалось, мягко говоря, об этом рассказывать своему клиенту. Почему? Потому что всегда существует вероятность ошибки, мы это знаем, и метеорологи предсказывают, там 95% 90%, но 5% процентов остается, правильно? О том, что дождь не пойдет, к примеру. Поэтому, если он ошибется, то он мог в следующей жизни родиться слепым, очень большой шанс.